всем привет дорогие друзья если вы смотрите это видео значит с вами канал work and life и я его ведущий антон Белюк. и работа в польше крутая вакансия в варшаве так называется этот видеоролик потому что в нем я расскажу вам о работе в польше а именно о крутой на мой взгляд вакансии в варшаве которая недавно появилась что ж если вы заинтересованы в достойной работе в польше значит этот видос однозначно для вас поэтому устраивайтесь поудобнее и она Начинаю, поехали! Ну что ж, описание данной работы. Горящая вакансия в Польше от агентства по трудоустройству Проект Плюс. Место работы Гура Кальвария, если быть точным, это 30 километров от Варшавы. Требуются мужчины и женщины, а также семейные пары. Резюме обязательно нужно высылать кандидатам на эту работу. Описание работы для мужчин. Количество человек 10 требуется на данный момент. Заработок. Основное рабочее время, то есть если работать 8 часов за смену то получается 11 злотых 77 грошей в час чистыми сверхурочная то есть каждый час переработки это 18 злотых 15 грошей чистыми сверхурочная на выходных 24 злотых 18 грошей чистыми в час соответственно работа ночью 15 злотых 30 грошей чистыми 3 смены на этой работе как вы уже поняли это утренняя дневная и ночная жилье в хороших условиях стоимость 350-400 злотых в месяц с человека, остальное покрывает агентство. Договор, что самое важное в этой работе, умова о праце. то есть все отпускные, все больничные у вас оплачиваются так же, как и у поляков. <coughs> что ж, работа заключается в обслуживании ряда машин по производству и упаковке таблеток для посудомоечной машины, поддержание непрерывности работы этих самых машин для производства этих таблеток во время. Время работы оператор выполняет различные виды регулировки машины, а также их переоборудование. Есть перспективы карьерного роста. В общем, друзья не обязательно здесь иметь какой-то специальный опыт работы на таких машинах, специальный опыт работы машинистом, кого надо, там обучат всех, приоритетный возраст будет, это лица от 18 до 45 лет, но если, допустим, более старший человек, тоже можем рассмотреть его кандидатуру, особенно если есть у него опыт работы машинистом на таких машинах подобных, о которых было сказано к слову предприятие данное, это один из крупнейших производителей различных моющих средств в Польше. Он производит различные моющие средства, типа ферри для мытья тарелок и всего остального. Так и стиральных порошков. Также обязательно стоит отметить, что на этой работе у вас не будет никакого прямого контакта с химическими элементами. Это все будет полностью закрыто. И в воздухе никаких химикатов там тоже не будет. Там это все строго контролируется. Итак, описание работы для женщин. Количество человек 10. Доход, заработок, Основа, то есть э, за 8 часов, если работать за 8 часов, то 10 злотых 89 грошей в час чистыми, сверхурочные каждый час переработки, то есть свыше 8 часов, 16 злотых э, 33 гроша чистыми, сверхурочная на выходных 21 злотых 77 грошей чистыми, работа ночью 14 злотых 15 грошей чистыми. В час договор также умова працы, ну график также три смены, тоже самое по возрасту можно сказать, ну и собственно обязанности для женщин, сотрудник на этой должности. Будет заниматься упаковкой, фасовкой продукта, уже готовых моющих средств по коробкам. Поддержание чистоты на рабочем месте также будет входить в обязанности и визуальный контроль качества продукта, то есть, чтобы нигде бутылки не были нарушены, например, с моющим средством или упаковки порошка, чтобы нигде не были нарушены. Также с химическими средствами никакого прямого контакта у вас не будет. Что ж, друзья, вот описание подробное, ну, более-менее подробное описание этой вакансии. Сейчас я снимаю видосы максимально коротко и тезисно. Писал я здесь вам только самые основные моменты. Если же хотите узнать подробно об этой работе, то пишите и звоните мне по номерам телефонов, которые уже появились в нижней части вашего экрана. Также, если вы еще не подписаны на мой канал на YouTube, обязательно подписывайтесь на него. Жмите на колокольчик рядом с надписью ⁇ Подписаться ⁇ чтобы не пропускать прямые трансляции, которые проходят сейчас в среднем два раза в неделю. В которых я подробно обсуждаю и разбираем уже по полочкам каждый видеоролик, тему каждого видеоролика также будем обсуждать тему этого видоса то есть эту вакансию там же онлайн вы можете мне задать любые вопросы связанные либо с этой работой либо вообще с работой жизнью за границей на которой я отвечу собственно онлайн ну и конечно же подписывайтесь на мой инстаграм аккаунт ссылочка на него будет в описании к этому видео потому что там сейчас будет контент не только познавательный но и развлекательный поэтому Будет очень весело и интересно. Также обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал, проходите и подписывайтесь на мой сайт. Там будут списки всех актуальных вакансий в Польше с подробным описанием. Обязательно проходите по ссылочке, которая появится вот здесь в конце этого видеоролика. И заказывайте компетентную консультацию по трудоустройству в Польше от меня. Консультацию по скайпу. Там также будет подробное описание, где будет все рассказано, что вы получите благодаря этой консультации. Так что очень рекомендую. Ну а на этом у меня все. С вами был Антон Белюк и канал Work and Life. На связи с Польшей. До скорых встреч за границей, друзья. Пока.